Я сказала тебе нет! Это у нас будет только после свадьбы! Ну с Кириллом и Андреем же у тебя было! Я за них замуж не собиралась, не путай!